В Европе, и в первую очередь в Хазарии, территория славян восточных, живших под Днепру, стала именоваться Хазария. И, к сожалению, у нас есть неубиваемое доказательство этого, разрушающее концепцию о зарождении восточнославянской государственности в городке Кыя и на берегах Днепра. Это свидетельство исходит от авторитетов, которых мы уважаем и чтим во всех православных странах по сегодняшний день. И будем чтить и уважать всегда, покуда жив славянский язык. Это свидетельство двух великих людей, двух апостольских братьев, которым мы с вами обязаны, даром письма, пробудившим дар слова. Кирилл и Мефодий. Дело в том, что отношения Византии со славянами были более чем напряженными в IX веке. Славяне не только Балканские, где возникло их болгарское государство, но и славяне из долины Днепра стали совершать набеги на византийский кусок Черноморского побережья на Балканах, на пролив Босфор и на Анатолийское побережье Черного моря, то есть современный турецкий берег Черного моря. Грабить. Грабить было много чего возможно. Византийцы не успевали отбиваться от набегов к славян. И тогда они решили прибегнуть к старому, как мир, испытанному средству, послать миссионеров, попытаться просветить на берегах Днепра этих буйных варваров и обратить их к имени Христову. Тогда встал вопрос, кого послать? Довольно быстро в Константинополе пришли к выводу, что послать надо Салунских братьев, которые уже до этого прославились за 10 лет апостольской миссии в Болгарии. Ибо болгары были первыми, кому они привили православие и подарили славянскую азбуку. Это мы в нашем провинциальном патриотизме думаем, что ее специально придумали для нас. Ничего подобного. Кирилл и Мефодий разработали славянскую азбуку, а толчнее не азбуку, конечно, а алфавит для болгар. Кроме того, они научились в общении с болгарами славянскому языку. И, следовательно, их посылка на берега Днепра, это была посылка специалистов, по славянству, знающему славян, умеющему со славянами общаться и имеющими опыт проповеди. И они прибыли на берега Днепра.